Зап лайв, хорошо ловос. Хазар без сезгана, вина, йоши, матур района, канатур сетешек без. Тигзептегне, инь, йоши, курортла. Тигзептегне, романтик, ларьешиле. Тигзептегне, кашеле, бельбесенеш, аналар. Целая сегодняшняя. Семь сэр, сэр. Семь сэр. Семь сэр. Семь сэр. Семь сэр. Семь ЗЕБ ТЕГНЕ КИНОГА ТУЛЕМИ ШЕКРЕЛЕР ЗЕБ БИК БОЙ РАЙОН God bless you, God Кто подъехал к принц на белом коне? Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.